день добрый дорогие друзья интересуетесь ютубом но у вас нет либо желания либо возможности покупать платные курсы либо посещать платные тренинги тогда жду вас каждый четверг в 8 часов у себя на бесплатных вебинарах тренингах посвященных ютубу простым доходчивым языком рассказываю о ютубе о его возможностях о том как его правильно использовать чтобы получить максимальный эффект для вас Друзья, ссылка на вебинары находится в описании данного видео, либо можете нажать на кнопочку «Регистрироваться сейчас» в данном ролике. Приглашаю всех присоединиться к мероприятию ВКонтакте, которое называется YouTube Мастер. В этом мероприятии собрана вся информация по вебинарам, собраны записи всех проведенных вебинаров. Здесь вы можете задавать какие-то вопросы, получать конкретные ответы по тем, вопросам, которые вас интересуют в плане YouTube. Большое спасибо всем, досмотревшим до конца. Жмите, пожалуйста, лайк. Если есть вопросы, пишите в комментарии под данным видео. И жду вас на вебинарах каждый четверг в 8 часов. Ссылка внизу, либо на кнопочку нажимайте.